У нас, как и по всей России, проходит перепись населения с 15 октября по 14 ноября. В этот раз впервые пройти, осуществить перепись себя и своих родных, которые проживают вместе с вами, можно в режиме онлайн на портале Госуслуг. Это весьма удобно и актуально в связи с тем, что, как вы знаете, ситуация с коронавирусом, достаточно сложная и это в целом удобно. Можно, не выходя из дома, в общем-то осуществить свой гражданский долг. Для переписи не нужно куда-то выходить, ты можешь просто дома спокойно этим заняться и буквально за пару минут ответить на вопрос. Ну, во-первых, вирус, мало ли кто-то ко мне подойдет. А во-вторых, то я как бы сама просмотрела и отметилась. Вот. А, ну и просто удобнее. В любое время можно это сделать. Я пользуюсь порталом госуслуг, поэтому я все делаю, в принципе, через госуслуги. Все, видимо, по протоколу, как положено, но очень много вопросов, которые я как бы не ожидала. Там, квартира, сколько метров, вот, то есть такие вот детали. Ну, прошла, прошла. Но вам удобнее было? Если... Вы знаете, удобно, да. Никуда не ходить, очень удобно. Наверное, я думаю, да. Кому-то да, мне без разницы. Нет контакта с человеком, который занимается переписью, можно в любое удобное время, не отвлекаясь от домашних дел. Очень доступный сервис. Предлагается вернуться, если что-то ты Неправильно указал или передумал что-то указывать. У тебя есть возможность что все исправить говоришь? до 8 ноября.